Ребята, доброе утро! Лазурная! Вас Идет град! Июль месяц! Размеры ужасающие! Полбит. Приезжайте отдыхать. декабрь. Приезжайте в куски Гребов оказаться на улице, гадик заканчивается. Все белым бело 5 минут. На улице реально прохладно, Ребята. После града. Пустынный берег. Но вода красивая, конечно. Слышно, что до сих пор громыхает.